Она будет говорить, нет, подожди, нет, подожди, я сейчас разговариваю, если даже это будет в шутливой форме. Приветствую тебя, это Шамшурин. Это видео посвящено теме ревности. Это всего лишь маленький отрывок из одного урока отдельного модуля моей системы, который посвящен выбору женщин и отношениям с ними. Ревность на самом деле очень болючая тема, потому что женщины тебя ревнуют, ты ревнуешь свою женщину, она дает поводы. И из-за этого могут разрушиться твои отношения, и отношения, которые должны приносить радость, кайф, взаимную поддержку, хорошие эмоции, они превращаются в какую-то жесткую рутину и когда тебе не хочется приходить после работы домой посмотри этот видос тебе очень зайдет он будет полезен каждому мужчине абсолютно там я говорю совершенно четкие вещи как и везде в своей системе никакой воды четко что тебе делать с тем что женщина ревнует или ревнуешь ты и чтобы твои отношения приносили тебе только радость, тебе нужно знать очень много чего, что я тебе запаковал в свою систему. Итак, с 23 по 26 декабря у тебя будет возможность в новогодней распродаже купить по супер цене мой новый, самый собранный из всего сока курс который называется «Система Шамшурина». Это пять модулей, каждый из которых посвящен отдельной теме. Они отдельно разделены на микроуроки. Все очень четко структурировано, все очень удобно, все залито на специальную площадку. Весь мой опыт, который я копил все эти годы, я решил отдать тебе. Я готовился к съемке этой системы достаточно долго, и сейчас наконец-то она готова. Это то, чем бы я с удовольствием поделился со своим сыном. Это все, что я собрал за все эти годы. Плюс практические рекомендации задания упражнения система шамшурина подробности здесь под этим видео также ты найдешь там тест с помощью которого сможешь измерить свой навык получится ли у тебя соблазнить женщину которая тебе нравится заполучить ее влюбить ее в себя ссылки под этим видео смотри видео про ревность в большинстве случаев это не происходит так. Прошло там несколько месяцев, и тут вдруг резко она начала тебя ревновать и что-то тебе там предъявлять по этому поводу. Чаще всего это происходит в начале в виде шутки, полушутки. Потому что у меня есть такой пример, когда человек также познакомился, они там недели три уже у них там начались какие-то отношения, и тут он едет к ней, причем он едет с другого города к ней по видео они общаются, и тут она говорит: "А что это у тебя здесь за волос?" То Ой. есть, факт, он сейчас едет к тебе, радуйся, Нет. с другого города. И она видит шутки, это все, а, это что, у тебя там, и вот таким тоном. У него на бороде якобы какой-то женский волос, да. Абсолютно без агрессии, никакой агрессии с ее страны, никаких предъяв там или что-то. Просто так. И он тут сразу начал оправдываться. Да нет, ты что? Это? Нитка ты не так подумала. А у меня говорит. Говорит, действительно какая-то нитка была здесь. Ну, похожая на волос. Да нет, ты что? Вот смотри, и начинает оправдываться за это, как будто бы действительно он в чем-то виноват. Все, человек, естественно, видит так, ага, он оправдывается. В дальнейшем э, с каждым разом все больше и больше. Если бы ее в этот момент он сразу поставил бы на место... Понимая, что раз она это говорит не просто так намекает, значит есть какой-то элемент недоверия к нему. Причем, смотри, когда это только начинается, представь себе радостное событие. Да, мужик едет к тебе, ну вот женщина должна радоваться. И на его месте можно было сказать так: Послуй, ну вот если вы смеетесь что-то, да, там общаетесь, ты сразу становишься серьезным. Говоришь, послушай, это очень здорово, что я еду к тебе. Там я буду рад тебя увидеть, но давай договоримся сразу. Если в отношении меня будет с той стороны хоть какая-то ревность, даже если она будет говорить, нет, подожди, нет, подожди, я сейчас разговариваю, если даже это будет в шутливой форме, это будет первый и последний раз, поэтому сейчас я приеду скоро к тебе, буду очень рад тебя видеть, но надеюсь, ты меня услышала. В чем проблема сказать так? Просто. В чем проблема? А проблема в том, что для тебя эта женщина, это настолько редкое какое-то божественное существо, значимость ее возвышена настолько до небес, что ты трясешься и думаешь, как же так я это скажу. Но ты даже не понимаешь, что когда ты скажешь ей так жестко и категорично, она еще больше тебя зауважает, захочет и подумает, вот это мужик супер, у нее все биологические моменты в твою сторону включатся. Понимаешь? И ты сразу же обозначишь какую-то позицию. В чем проблема? Что тебе мешает? Кроме твоей завышенной значимости и отсутствия выбора, ничего. И почему здесь очень важно с самого начала этот вопрос решать? Потому что там ты хотя бы будешь уже четко понимать, с чем тебе придется столкнуться. И если ты готов идти на это, ну ради бога, мы не будем тебе говорить, нет ни в коем случае разводись или уходи от нее, это тебе решать. Но если это сделать с самого начала, ты хотя бы будешь понимать, с кем ты имеешь дело потому что многие этого не понимают. они уже начинают понимать когда уже постоянными звонками она видит рядом с тобой там столб а ты стоишь возле столба она говорит, нет это не столб это женщина стоит как ты меня опять обманываешь ну, понимаешь вот в этот момент только люди начинают mm -hmm. задумываться когда уже как известные поговорки пока пока жареный петух не клюнет то Никто, никто что понимает, делать если все-таки тебя не услышали да и это продолжается понятно что наверное есть тут среди там может быть это ты либо какие-то другие зрители которые уже обнаружили себя в том что мы блин, 10 лет живем вместе меня ревнуют каждому столбу дети и так далее здесь отдельно эту ситуацию нужно обсуждать пожалуйста мы ждем тебя на наших консультации но если ты еще не в отношениях либо только собираешься и хочешь к этому подготовиться, для чего и создан этот модуль, да? Четко надо понимать, что если ты поговорил с ней, и это все продолжается, снова рецидив и так далее, и так далее, то э, я бы дал только второй шанс. Я бы уже более жестко, категорично поговорил с ней так, чтобы она меня прям очень сильно постаралась понять, вынуждена была понять, и сказал бы, что это точно последний раз. То есть смотри, у нее должен сложиться такой такая взаимосвязь в голове, что как только она ревнует, ты на это реагируешь намного острее, чем любая форма ее ревности. Допустим, она там может быть опять в шуточку какую-то, вот ты-то у меня там это, я смотрю, там заценил вот эту девушку, ты на это реагируешь не то, что, ха-ха-ха, что ты, дорогая, конечно же нет, перестань меня реагировать, ты говоришь так, то есть это должна быть настолько жесткая по сравнению с ее донесением реакции, что то есть она должна была понять, что как бы она ни пыталась, даже если в шутку тебя вреновать, ты в это время начинаешь закипать, и это последний раз. И если это продолжается и дальше, и дальше, то тогда выбирать только тебе, что тебе с этим делать. Потому что либо ты до бесконечности будешь вот эти бои устраивать, возвращаясь домой, с работы уставший вместо этого отдыха от женщины ты будешь получать вот эту херню из серии там, «А где ты был?», «А с кем ты был?», «А покажи телефон» и так далее. Либо лучше ты останешься один, либо найдешь себе рано или поздно женщину, которая не будет так патологически ревнива, зато ты будешь потом кайфовать и наслаждаться этими отношениями. Выбирай, что ты хочешь. Если она во всем остальном такая классная, как некоторые задают вопросы, меня все устраивает в ней, но только вот это. Выбирай. Такая данность, вот у нее есть такая черта. И если с этим она, она должна понимать, и с твоей помощью в том числе, что... Это ее проблема, это проблема внутри ее головы. Ты тут ни при чем. Если она с этим ничего не делает, либо живешь, либо не живешь. Классная, живи! Тогда приходи домой, доставай телефон, говорю: вот смотри, распечаточка. Вот, смотри, в трусах все чисто, а у меня этот самый во рту все нормально, волос нет, обнюхала все, пошел дальше к своей миске. Итак, это был маленький кусочек моей суперсистемы Шамшурина, которая даст тебе все